Всем привет, народ! На трубке, как обычный Антон. Детские машинки – это, конечно, круто, но далеко не каждому в кайф кататься на уже привычном Шевроле, Volkswagen или даже внедорожнике. Куда интереснее иметь под боком что-то индивидуальное, что-то такое, что выделяло бы человека из толпы, пусть даже из толпы детишек. Короче, как вы уже наверняка поняли, в выпуске нас будет ждать море крутейших тюнингованных тачек, которые имеют как потрясный внешний вид, так и поразительные характеристики. Поэтому приготовьтесь к качественному контенту, пристегните себе лайком на канал, нажмите педаль подписки, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и полетели смотреть выпуск!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 А это тачка, которая, судя по всему, была взята из, как бы это ни звучало, из тачек. Ну, я про фильм, если что. Это я так узнал по глазам, как говорится. Нацепили этот декор на какую-то «Шевролешку». Вон, на решетке радиатора значок виднеется. Придали ей красный окрас. Даже вон номер сбоку добавили. «95». А, погодите-ка, меня не проведешь. Это они что, на «Шевроле» «Молнию Маквин» нацепили? Вот это тюнинг. Я по 95 номеру сразу узнал своего любимого персонажа детства.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 Следующая машинка просто топово выглядит прям с самого начала, с первых секунд ролика, так сказать. Что это за марка, лично я не знаю, да и мне как-то не особо есть дело. Главное тут то, что у нее очень крутой внешний и в особенности внутренний вид. Или другими словами, салон. Пол подсвечивается разными цветами, какие-то кнопочки, как в самолете, приятный на ощупь руль и подсвечивающиеся индикаторы скорости. О сидушках типа ковшей автор проекта тоже не забыл, короче запарился по полной. А музыка-то как лупит, просто отвал башки.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 Одни кайфуют от качественной музыки за спиной, другие делают машину мега проходимой, третьи дрифтят, а четвертые прикладывают максимум усилий для победы на приближающийся драгрейсинг-гонке. Именно для этих целей создавался вот этот вот мустанг, Сделали его в красном цвете. Сзади нацепили непонятные мне технологии. Может они как спойлер работают, может как нитруха, я так и не понял. Поэтому, если кто разбирается, обязательно напишите в комменты, прошу вас, а то так и останусь неучим. Машинка очень быстрая, вот что я единственное в ней заметил. Имеет приятный салон и такой же приятный внешний вид. Только уже упомянутые мной железяки меня чуть-чуть смущают. Вот это да! Вот как же сильно, как же нафиг сильно и бескомпромиссно решает подсветка. Это нечто. Стоит трицикл. Да, у него приятные формы. Да, он интересно выглядит. И в теории привлек бы внимание, стоя заглушенным. Но просто когда на него надеваются вот эти подсветки, вот эти фонарики и LED-приколюхи, он мгновенно преображается и становится полноценной новогодней елкой. Но я серьезно. От него же теперь глаз не оторвать. Сразу линии фар становятся более суровыми. Сразу все какое-то дорогое становится еще более интересное. Очень крутая машинка, которая спокойно тянет на одну из копий моделей комиксов или фильмов про супергероев.